Карамба ТВ представляет. Знаете, мне кажется, я нашел прибор покруче Шредера. Ну как вам? И Белке не нужно какое-то там электричество. Она просто будет работать за бумагу. Ей питаться, ее же и перерабатывать. Идеальный работник в любой офис. Я так себе и представляю ее на работе. Так, значит, вот от этих 200 страниц с переводами в офшоры нужно избавиться. Это твоя работа, Белка? Да, начальник! Я даже представляю, как таких, как она, будут набирать в штаб и формировать целые отделы по уничтожению документации. <звы> Да и вообще, наконец-то бухгалтеров перестанут называть канцелярскими крысами. А будут ласково именовать белочками. Хотя, может, просто белка в туалет захотела, а мы тут из этого такой шум подняли. Ой-ой-ой-ой, ой-ой, как приперло-то! Видать, прошлогодний орех съела. Вы же знаете, что я обожаю, когда люди падают, грохаются, шмякаются, подскальзываются, еще раз падают, падают, и потом еще раз падают. Падают, потом много раз упали, блин, потом вообще... Ну, короче, вы поняли, что я эксперт в этом деле. Короче, следующее видео никак не могло пройти мимо моей передачи. <смех> Офигенно? Это для всех произошло настолько неожиданно? Или только для меня? В чем причина? Может, этот глоток спиртного действительно стал для нее лишним? И в ее мировосприятии все сразу же пошатнулось? Ну тогда по делом ей. Пусть знают, как перебарщивать с алкоголем. Хотя, может, это такая реклама-напитка, раз внизу для подстраховки стояло кресло. Сделай глоток, и у тебя сорвет крышу. Ну или у твоего дома. Хотя, может, проблема в том, что не надо залезать на недостроенный объект, если у тебя тяжесть в животе. Все, последний глоток. Независимо от причины последствия были улетными классными с самыми ништяк вообще прям прикольными веселыми такими радужными. <связать> Девушки, я всегда был за естественную красоту, а после этого видео лишь убедился в своей правоте. Сегодня сделали инъекции в губки, они теперь такие огромные, <связать> и не могу говорить. Нет, говорят, конечно, красота требует жертв, но тут явно схема не сработала. Потому что жертва была, вместо красоты ей досталась идеальная способность пародировать утку. Я считаю, это видео нужно обязательно показывать девушкам, которые хотят сделать операцию. Здравствуйте, я хочу сделать пластику, губ. да? Хорошо, только сначала посмотрите вот это видео. Они такие огромные. Я не могу говорить. А еще можно показать это видео девочкам, которые плохо учатся в школе. Будешь плохо учиться, выйдешь замуж за олигарха и станешь уткой. Главное не наткнуться на юную поклонницу сказки «Гадкий утенок». А то она может воспринять это как руководство к действию и учиться перестать. Интересно, что сама жертва красоты думает по этому поводу. Лучше я, сука, все это в сиськи себе скачала. А еще лучше увеличить мозг. А то сиськи бы мешали сконцентрироваться ее собеседникам-мужчинам. похоже на утку. Ну хорошо, что она сама это осознает. Увеличение мозга не требуется. Надеюсь, завтра... Отёк рассосется. Это будет выглядеть более эстетично. И сразу на обложку жвачки. А если серьезно, желаю девушке эстетического успеха. <звы> Знаете, что в нашей стране любят обходить больше всего? Столбы? Нет. Футбольных защитников? <свы> Точно нет. Может, тогда неадекватных людей? Нет. Сдаетесь? Тогда я вам скажу. В нашей стране больше всего любят обходить законы. Волшебное стеклышко. <свы> Давай, расстань, Опачки. Давай, папулечки. <смех> <смех> Капец, они выдумщики. Причем, знаете что? Я уверен, для них не столько важна тонировка, сколько чувствовать себя бунтарями. Представляете, видят они такие до поясника на дороге и хоп. А потом проехали и хоп. <смех> <смех> <смех> и все, бунт свершился. Они теперь оппозиционных действий свершили больше, чем Алексей Навальный. Но знаете, что больше всего мне понравилось в этом видео? Объяснение того, как это работает. За всю эту мандулу отвечает вот эта вот мандула. Кажется, парни скрывают свой секрет и общаются на языке автомеханик. Теперь понятно, где подрабатывал мой учитель по физике. Извините, Антон Павлович, а как работает второй закон Ньютона? За всю эту мандуло отвечает вот эта вот мандула. Хотя при чем тут физик? Вот трудовик, он бы гордился этими парнями. Вот и оставим ему эту привилегию. А что по мне, то хватит с этих чудо-механиков. Помните видео под названием «Угадайте полуцвет волос водителя»? Я вам представляю новый ролик Назовем его, угадайте родственника того водителя Я думал, что в машине на первом видео может быть только блондинка Оказалось, не факт Ведь мужик же. Что что нас всех позоришь? О чем думал, когда ехать начинал? Вот сейчас-то я и отомщу за цену на бензин. Странно, что он решил починить поломанное. Не-не. Что за парадость? У нас в катан, что ли? Хотя это он для вида сделал. Заметили, как он с сигареткой к колонке подошел? Вообще бесстрашный тип. Такое ощущение, что он просто дерзость свою решил показать. Сейчас шланг вырву, и вы мне вообще ничего не сделаете. А потом и от колонки прикурю. Но не удалось. А вообще это видео очень поучительно для нас, мужиков. Чтобы никогда не забывали вовремя вытаскивать свой шланг. Особенно, когда на заправке. Вы когда-нибудь слышали о спецназе для животных? Нет? Тогда это видео для вас. отряд быстрого реагирования. Как четко они успокоили волнение и разняли потасовку. И если сразу кто-то не понял, можно дополнительно объяснить. Такой грамотной работе позавидует и настоящий ОМОН. Хорошо, что старшую группу индиков не нужно вызывать. И без них разобрали. Я думаю, знаменитого побега из курятника не случилось бы, если бы его охраняли эти пернатые. Будем называть их воинственные... Петухи, хотя уже просто воинственные. А что, если их на сложных объектах использовать? Например, охранять порядок на стадионе. Да и платить много не надо. Так, крохи. Это ж сплошная экономия. В общем, обратите внимание на этих птиц. Пригодятся для охраны дома. А если что не так, в суп. Каждый парень мечтает о своей машине, но у каждого свои цели. Вон, вон, вон, вон там, вон там, а, на остановке. Чё, ты, всё, вон всё. они на остановочке. Я давай, давай, едь, доску давай. Юра, не ссы, давай, не доску. Сейчас им типа, тебе повернуть. Все, давай. Подруливай, останавливайся. Давай, давай, давай. Готов? Давай. давай. давай. Девочки о сигарете не будет. На первый взгляд это банальная попытка попикапить. Но не зря же это видео попало ко мне. Готов? Давай. давай. давай. Девочки о сигарете не будет. ведь поворот. Но зачем? Такое ощущение, что 12-летним детям дали порулить. Кстати, такая резкая струя, я даже начал сомневаться, что это простая вода. Я представляю, как они хвастаются перед друзьями. Кор мы вчера с пацанами подъехали к девчонкам на остановке и обрызгали их. я вчера познакомился с моделью, потом мы с ней поужинали, поехали ко мне и всю ночь занимались сексом. Ха ты лох, ну ничего, сегодня сами поем и больем кого-нибудь. Ладно, расскажу вам правду. На самом деле они очень прошаренные парни. Специально облили девчонок, чтобы потом предложить им в сауне Сушиться. Короче, пацаны, имейте в виду, это не единственный способ заставить девушек намок, Хотя и проверенный. Современные продвинутые студенты конспектируют лекции на ноутбуках. Ведь это очень удобно. Если пропустил занятие, не надо переписывать или делать ксерокопии. Просто взял и тупо на флешку перекинул. Но бытует мнение, что есть студенты старой Веры. Да это ж печатная машинка! Он принес на пару печатную машинку! Или это чувак из прошлого, и он пришел спасти кого-то! Или он просто выпендрился, что у него одного такая. Так что ж купить? Может iPad? Да ну нафиг он у всех есть. Куплю-ка я себе печатную машинку. А во время перерыва он наверняка играет: в ну погоди. А дома пьет исключительно юппи. Мало того, что она жутко тяжелая, так она еще и ошибки не подчеркивает. Нафига он ее купил? Может, его заставили? Возьмите печатную машинку. Подождите, послушайте, она очень практичная. Во-первых, в ней нет интернета, она вас не будет отвлекать. Вы спокойно можете печатать свои лекции и в подарок мы дадим вам пейджер. ладно, давай. Наконец-то я ее втюхал. Теперь меня сделают работником месяца. Еще меня повеселило, как машинка издала звук, как в микроволновке И все голодные студенты обернулись на знакомый звук Все мы знаем знаменитого корейского исполнителя трека Gangnam Style Но я уверяю вас, он не единственный талант в их стране жесткая, видная девочка. И я не собираюсь шутить на тем, что она ничего не понимает в шоу-бизнесе. Потому что если ты хочешь петь в женской группе, надо сначала учиться ходить на каблуках, а потом уже петь. И тем более я не буду шутить над тем, что именно после этого падения <музыка> исполнитель песни Gangnam Style придумал свое знаменитое движение. Чисто для страховки, если кто-нибудь из поднацовки упадет, он все это обыграет. <музыка> он напрыгивает сверху и. Нет, я не буду над этим шутить. Меня заинтересовало другое. Ее одногруппницы продолжают петь после ее падения, как ни в чем не бывало. У меня две версии. Либо это профессионализм, либо им сказали, что после этого концерта останутся три вокалистки из четырех, и все идет по плану. Знаете что? Вообще этой девочке повезло. Да-да, ей повезло, что это видео не набрало 900 миллионов просмотров, как некоторые. Потому что тогда их группа стала бы популярной, и ей пришлось бы падать лицом об стену сотни раз в году. Фишка есть фишка. Зритель требует работы. Вы все еще думаете, что женщины за рулем это самое большое зло? Ответ в следующем видео. Женщина неожиданно вышедшая из-за руля, вот где зло. Ну, в принципе, а что такого? Она просто решила оставить машину в этом месте. Причины? Они наверняка есть в ее голове. Ей надо. По ее мнению, машина никому не мешает. Ну и, наконец, самое важное. Это место идеально подходит для машины по фэншую. Ну давайте посмотрим на дальнейшее развитие ситуации. Я вам сейчас колеса пущу, девушка. Припаркуйся по-нормальному. Припаркуйся при нормальному. Вот, припаркуйся рядышком. Припаркуйся рядышком. Капец. Этот мужик настолько спокоен. Он либо очень хорошо воспитан, либо принимает таблеточки на основе женщины. Припаркуйтесь по-нормальному. А эта женщина просто офигевшее создание. Забавно, если она довела ребенка до порога школы, и у них случился такой диалог. Все, сынок, веди себя хорошо. Так же, как ты, мам? Нет, не совсем. Уверен, что эта женщина все осознала и больше так не будет. Просто накануне она... А мужик, кстати, в конце видео все-таки психанул. Ой, дура. Вот дура. Судя по тому, как спокойно он это сделал, он все же на таблетках с женщином. А как еще справляться с такими ситуациями на дороге? Кто-то сказал, что челябинские мужики очень суровые. Да? А что вы тогда на это скажете? Ага, на кусе выкуси На фоне этих парней челябинские мужики даже и не пробовали на рыбалку ходить. И вообще, откуда так много рыбы и какого хрена она сама кидается на людей? И самое главное, почему они выбрали такое сомнительное оружие в борьбе с рыбой? Хотя в такой ситуации реально можно быть с любым оружием. Можно хоть стрелять из лука с закрытыми глазами, прыгая на одной ноге, все равно попадет. Главное, не прострели соседу колено. Хотя, может, это просто новая часть фильма «Пираньи»? Кстати, вы заметили, что рыбы есть только около катера, а чуть подальше их нет вообще. Чем это они привлекли столько рыб? А, точно! Просто они объявили кастинг на роль рыбы в новых пираньях. И началось. Oh, Знаете, почему толстяков не берут играть в футбол? Правильно, потому что они толстяки. Окей. Okay. Он не просто промахнулся по мячу, он потом его еще и лопнул. Ну и как с таким играть? А прикиньте, если это просто парни неподалеку играли, и у них мячик улетел. Эй, парень, подай мяч! Но самое замечательное, это то, как долго он настраивался на этот удар. Он тщательно раз за разом прокручивал этот удар в своей голове. Так, сейчас ему девяточку обманным ударом? Или нет? Или да. И согласитесь, такое хоть раз бывало с каждым. А он всего лишь попросил. На я на технику ударю! А то, что он не предупредил, что это техника лопания мечей, это уже не его проблема. Знаете, как правило, спорт травмоопасен. А самый опасный спорт это гольф. Не верите? Гольф настолько опасный вид спорта, что можно получить травму, просто наблюдая за ним. По крику вы, наверное, поняли, куда именно попали парни. Хотя, может, этот парень переспал с женой одного из игроков, и тот решил ему так отомстить? Вот тебе за жену! Вот тебе за сестру! Вот тебе за бабушку! Как они вообще заставили его снимать это? Слушай, поснимай на камеру, как мы играем. Да ну я боюсь, вдруг вы в меня попадете. Да не ж сбоку, стоять будешь. Когда-нибудь этот парень сможет со смехом рассказывать эту историю своим приемным детям. Еще меня дико повеселила реакция парня, который попал в оператора. Видели? Такое ощущение, что он празднует победу. Я выиграл, я попал, я чемпион! Многие думают, что работать в нефтяной компании и получать 100 тысяч долларов в месяц это самая лучшая работа. Нет, вот самая лучшая работа. Вот она работа моей мечты, вот она, вот она <как> Извините, отвлекся Ну правда же, это офигенная работа Все, что ему надо делать, это просто держать девушек за попу Чтобы дети, типа, не падали А мне еще и платят за это Да в руке этого чувака побывало больше булок, чем у кондитера с 20-летним стажем Хитер, да? Ведь ни одна девушка не сможет просто так повернуться и дать ему пощечину Все равно же обласкает Хотя, наверное, это не вся его работа, ему по-любому еще что-то нужно делать А нет, вся просто держать ее за Правда у этой работы есть один небольшой минус Начинающим серфингистом может быть кто угодно И даже она Или он okay. Хотя этих только подводному плаванию учить Думаю, что на эту работенку было 1100 кандидатов Но с выбором сотрудника они ошиблись Вот я бы никогда не уронил. Вроде бы ничем не примечательное деревенское видео. Напаливаю за угла козлиная. Подъезжай. Смотри, какая рожа. Зафарсит сейчас скажет. В чем дело, парни? Смотри, как подглядывает. Я подгряжу шпионский козлина да парни увидели козла стоящего у забора вот неожиданно что же он там делает шпионский козлина ну да это же явно козел джеймса бонда представляете в первой части у джеймса нет ни крутых гаджетов ни тачки но зато есть шпионский козлина круто же вообще знаете что бывает когда москвичи приезжают на свои тачели отдыхать в деревню тут два варианта разбитая мечта о переезде деревенской девушки в москву и драка да. есть еще и третий вариант чай намутить есть крэк есть еще ну, ну, ну, курнуть парни вы уверены что вам надо еще ну в смысле, вы уже и так разговариваете с животными Причем почти добазарились Это мой угол, я тут фарсую И что вообще у них за слова такие? Даже если бы это и правда был шпионский козлина И он понимал человеческий язык То нифига не понял бы этих парней Ладно, посмотрим, чем там все кончилось и хватит с этих ребяток Ладно, давай, бро а вот это нормально, вот это культурно Прощались и поехали Наверное, к свине, спросить, есть ли у нее что похавать Ребят, ребят, ребят Я нашел видео, благодаря которому мне будет проще Общаться с журналистами и если мне уж очень не будет хотеться давать интервью Я поступлю именно так пару слов. Блин, ну это же ведь реально круто. Рязанцев одновременно отмазался от интервью и грамотно протроллил репортер. Или может он просто очень любит свою бабулю и всегда слушается ее? Молодец, ну чё, хорошо сегодня играл. Да вот тебе пирожков, покушай. Только не забывай про поговорку. Когда я ем, я глухой нем. По-моему из этого можно даже крутую картинку сделать. Как я люблю пирожки! Но таким способом мне кажется можно от чего угодно отмазаться. Вот ваша повестка, вы должны явиться в 6 утра. Пирожки. Ну или вообще абсурдный вариант. Молодой человек, а как же ваши пирожки? пирожки? Что? Или может вообще все по-другому? Может он это так ласково журналистов назвал? Пару слов. Ну, типа, у него сработало ассоциативное мышление. он ел пирожок, назвал журналистов пирожками. Дальше вытирал салфеткой рот, фанатки попросили на расписаться. Ну и он, конечно же, расписался на В этом мире может происходить много важных событий. У мужика всегда есть все время на сиськи. И на пирожки. Ладно, короче, давайте следующее видео. Извините, а, да, извините, конечно, подождем. Все. Вот если бы такое постоянно случалось в видеоиграх, в них бы было невозможно играть. Представляете, если бы такое в контре творилось? Я даже боюсь об этом подумать. Куча трупов со спущенными штанами. Кроме заложников, конечно. Мне все же кажется, что все так и было задумано. Нет, ну вы пораскиньте мозгами. В интернете полно всякой чеманды о том, как делать обычные вещи необычным способом. И данное видео наверняка называлось «Как снять штаны в два выстрела» Вариант номер два. Почему вариант номер два? Потому что видео с первым вариантом выглядело примерно вот так. Снимай штаны быстро! Я, блин, сказал, штаны снимай! Ну, а вообще, самая логичная версия такова. Мужик, видать, тупо в штаны наложил от такой отдачи, и все тут. Кстати, благодаря этому видео у меня для мужиков совет появился. Короче, ребят, если ваша женщина спалит вас со спущенными штанами с другой женщиной, будет очень круто, если у вас будет ружье, Потому что вы можете сразу же пристрелить любовницу и на крики жены... Что эта шмара делает в нашей спальне? Вы сможете спокойно ответить. Дорогая, успокойся, это же всего лишь мертвая проститутка. Ладно, бред несу. В общем, если вас спалит в такой ситуации, вы можете просто сказать, что вы учитесь стрелять из помпового ружья. И в довесок показать это видео для убедительности. последняя штука, которая меня дико выбесила. Вы заметили, что у этого чувака есть ремень? Вот я не понимаю, зачем носить ремень, если он не предотвращает падение штанов? Это как аксессуар для красоты? Долбанный непрактичный модник. Вы когда-нибудь слышали выражение «стильный слон»? Нет, конечно, я его только что придумал. Неважно. В общем, эта фраза идеально описывает слона из следующего видео. Вот реально, как будто он танцует. Прям как Кристакер в фильме Час пик. Все-таки посмотрите повнимательнее на морду слона. Я же не братина какой-нибудь, зачем мне такой длинный нос? Мне ж нахрен не нужен этот гребаный. Золотой ключик, Карабаса, Барабаса. Ха. Золотой ключик, Карабаса, Барабаса. Звучит как название для порнухи. А -а -а. В общем, я не знаю, кто так расхитрил слона, а -а -а. но вот если к его хоботу приделать метлу, то в его вольере вообще никогда убираться не надо будет. Это был Плюс 100 500, меня зовут Максим, пока.